«Привет, я Алекс. Буду сопровождать вас дальше в путешествии во Вселенной». И приближаемся к моменту ее рождения. Вы помните, как ученые пришли к идее Большого Взрыва? После того, как Эдвин Хаббл обнаружил, что галактики разлетаются, стало ясно, что Вселенная расширяется, и значит, у нее было начало. И такое расширение возможно только после очень сильного взрыва. Да, все верно. Большинство ученых поддержали теорию Большого Взрыва и продолжают искать подтверждение и доказательства этой теории. Послушаем мнение ученых. Я представляю себе, как я сжимаю пружину все сильнее и сильнее. Она уменьшается в размерах и накапливает огромное количество энергии. Когда я отпускаю ее, она распрямляется. Такая же накопленная энергия привела к экспоненциальному расширению Вселенной. И все, что существует сегодня во Вселенной, появилось в результате Большого Взрыва. А насколько близко мы сможем продвинуться к Большому Взрыву? Очень близко не получится, потому что, как вы поняли, тогда не было даже пространства. Оно, так же как и время, появилось после Большого Взрыва в результате расширения Вселенной. Вряд ли вам захотелось бы оказаться в эпицентре взрыва. Да, там, наверное, очень жарко. Да, там сверхвысокие температуры, но не только это. Тогда еще не было материи, то есть вещества, из которого состоит все во Вселенной, в том числе и мы с вами. И вот что могло бы произойти с путешественниками. Если нагреть газ до сверхвысокой температуры, то ее энергия разорвет атомы на части. Точно так же и Вселенная настолько горяча в первую секунду, что там могут существовать только составные части атома. Если бы вы перенеслись в первые секунды существования Вселенной, вы бы в буквальном смысле распались на части. И даже остатки, ядра из вашего тела, разлетелись бы на субатомные частицы. От вашего тела не осталось бы ничего. Как видите, все только возникало, и опасность подстерегала бы путешественника на каждом шагу. Всего через несколько долей секунды после Большого Взрыва будущее Вселенной поставлено на карту. В равных долях образуются два типа материи. Один тип материи находится вокруг нас. Второй, его противоположность, антиматерия. Через одну миллионную долю секунды после большого взрыва идет яростная битва. Когда материя сталкивается с антиматерией, происходит взрыв. Если бы вы смогли отправиться в самое начало существования Вселенной после Большого Взрыва, то оказались бы в кипящей массе аннигилирующей материи и антиматерии. Вы оказались бы посреди космической битвы между этими противниками, так сказать, под перекрестным огнем. Так как все частицы находятся в сверхплотном жидком состоянии, материя и антиматерия легко соприкасаются и уничтожают друг друга. Поскольку они возникли в равной пропорции, и каждая частица материи аннигилирует при соприкосновении с античастицей, то вся материя должна исчезнуть сразу же после возникновения. Вся материя рано или поздно соприкоснулась бы с антиматерией и аннигилировала. При этом остается только излучение. Я собираюсь сказать, что тогда мы бы жили во Вселенной исключительно из излучения, но это не так, потому что нас вообще бы не было. Не было бы ничего, кроме излучения. Но Вселенная заполнена материей. Как ей удалось взять верх над антиматерией? Это одна из величайших тайн науки. В любом случае, сразу же после Большого взрыва произошло что-то, что склонило чашу весов в пользу материи. В этот момент битва прекратилась, и после нее осталось очень небольшое количество материи. Из нее и состоит вселенная, в которой мы живем сегодня.